Еще козлик, козочка Сигалеток Вот так вот, вот, в общем Едем мы с вороном уже домой До вечера Долго Неохота не оставаться Нечем тут заниматься Столько времени все лежат. Вижу только убегающих. Вот одну козу получается. Увидел, лежала. И то она вперед нас увидела. Просто сразу не соскочила. А остальных, вот только уже бегущих. Ехал до фотоловушки. Хотел домой забрать. Как бы батарею посмотрел. Еще кажется, что есть. В общем, опять оставил. Так, мельком глянул. Кабанчик два раза был и козлик по-моему раз или два. Так что переходите по ссылке под видео. Видео с фотоловушки будут на втором канале. Животный мир за Урали". Туда буду выкладывать. Ну а мы все. В сторону дома. Если ничего не будет, то больше не включусь. Если кого-то еще увидим, то включусь. Хотелось бы лося увидеть, но что-то я с ними вообще давно уже не пересекаюсь. Следы пересекал возле деревни, недалеко. Два лосенка, я так понимаю, прошлогодних. Достаточно мелкие следы следышки. И все. А видеть не видел уже давно прямо вот смотрю оно вот на меня гнездо это смотрит говорит миха давай лезь наверное того так-то блин высоко а высоты я боюсь но интересно какой-то тем более там этот из требок вылетел на каком в моменте, этапе у него развития поглядеть может быть залезу если не упаду Главное, чтобы их там двух не было, а то клюнет в глаз. Ну что, я молодец? Наверное. Лазить-то, короче, мне проще всегда. Почему-то. Ну что, я тот парень с бородой, который смог. Интересно. Очередная остановка у нас с вороном. Тут, тут сразу видно, живет рогатый козлик. Он все, все кусты тут избодал. Он их всегда бодает. И в прошлом году, видимо, бодал. Их, возможно, он ходит. Вон он там, короче, за лесом попробую выйду туда кто то там ходит по полю далековато камера хорошо приближает посмотрим хотя бы сдалека трофей не трофей вот, все избуданы ну наконец-то повезло рогача заметить раньше чем он нас заметил хорошки твердые ну, далеко. Такие неплохие вроде. По размерам. Шея уже вон почти вылезла вся шерсть Рыжий. Голова. Может сейчас к нам поближе подойдет. Я так понимаю, он от леса в поле собирается пойти ветер ну, практически от него что вот так вот вот ну, вот в общем вот этот козлик который выходит и чай минута 10 сижу жду пока решение какое принимать что делать за ним наблюдаю он все головой крутил крутил а крутил он потому что да где же, где же, где же, вот, потому что тут еще козлик, вот на что значит не поторопился и не вспугнул, сейчас еще посижу тогда понаблюдаю, за ними чего они будут делать, может быть тут еще третий выйдет прошлый год на этой поляне здоровый ходил я его два раза, правда, всего видел Врага рога мне показались четырьмя отростками у него здоровые, красивые этот молоденький размером, по крайней мере здорово отличается как мне кажется, вот от этого вот еще вот он вправо куда-то все смотрит они с одного края поля а с другого. Метров триста до них, наверное. Может быть сейчас еще откуда-то подойдет. Не знаю, как ветер шумит, не шумит в камеру. Но тот вот, вон тот, что справа, короче. И тот, что слева вон. вон не вижу, мелко. В общем, они вроде идут навстречу друг другу, так что, я думаю, что-нибудь интересненькое будет. Судя на вот этого, как он на него смотрит, он его прогонит. Я думаю, прогонит он его в поле. Так что надо вот, короче, вот до вот этого молодняка попробовать добраться доползти пока не началось в этом году я еще не ползал прямо они быстро сближаются так ну ладно пошел я выдвигаться пошел я выдвигаться. И сейчас сзади заорал как раз козел, и этот вот начал в мою сторону полить. Или ворона, он увидел, который орет или меня почуял. А что мне тут еще? Метров сорок надо пропустить, что я дальше? Ну, я почти занял свою позицию. тоже чихает вот в общем можно было бы сейчас потратив 36 рублей взять около 55 килограмм мяса Сидят там мне трава мешает Блин, а так не знаю Как мне видно будет, не видно Пока довольно дружелюбно Они друг к дружке относятся Но этот, который помоложе, все равно сторонится его. они будут двигаться прямо ко мне так что мне надо еще тут маленько вот еще пропусти короче тут аншмили летают как по мне это не того Полил, короче. Рыжая борода моя, она как одуванчик смотрится. Чем они уже довольно близко со мной. Так, ладно, ложимся, заново полежим Чтобы они меня потеряли Еще включусь короче они пошли в другую сторону но обратно топать тоже пойдут так что сейчас я еще попробую в поле выдвинуться я уже по открытому полю за ними двигаюсь ну как открыто одуванчики вот. они все никак не хотят ко мне бежать этот бегает вдоль поля лесом постоянно на удаление сейчас идет в веточку западал засранцы убежали в общем козлы ходили вон там вот и ушли вон туда снимать я начинал, они вот оттуда шли а я вот от этой березы крался полз угнали они друг друга короче в лес и все, я уже пришел за вороном Смотрю, бежит Сейчас, короче, встал Ворона увидел Стоит, палец Засранцы Кого делать теперь? Привязываться, вот Чё, он у меня рыжий как раз только что большой не, не передумал похоже не головой помотал говорит не не не ребята так не пойдет Ну ладно, побежал-побежал, нам так-то тоже домой надо ехать. Ну все, в общем, хватит, хватит, да, вон, поехали домой. Ну это мы так уже и до вечера задержимся, хотели вообще по-быстрому туда-обратно вернуться. А ну вон как получается, туда ехал вообще, четыре или пять наверное, штук только видел. На 14 километров пути а обратно начали все выходить, постись Приходится почаще останавливаться. Аккуратно это. Почаще, почаще зверя побольше. Оно и хорошо с одной стороны, когда зверя побольше. Поинтереснее. Так, ладно. Да, то он, короче, туда убежал. А вон он. Вон там он где-то. Да, Тресет. Видно, не видно, но короче вон там. Тип... Воткнулись с вороном, в общем, накладку тетерева. Ни разу не натыкался. Вроде тетерев слетел. Мне показалось по размерам. Не глухарка. Вот такие вот яички. Интересно-интересно, маленьких бы еще, вообще-то я раз как-то ловил маленького тетерева, но только что он летать еще не мог, так-то он уже был большой. Вот так вот тут, сегодня день на гнезда и на коз, удачно в общем съездили.